Привет, это Димас, и вы оценили прошлый видос, поэтому уже второй по счету влог с тренинг не от первого лица, как было в прошлом видосе, просто влог максимально живо. Сегодня какие задачи я себе поставил? Хочу приблизиться к выполнению Конга. Потом уже дабл Конга, но это уже сначала надо Конг обычно сделать. А вот этот молодой чемодан хочет научиться делать реверс, на котором он улетает. Мощина да? высокая, побуду. Видишь, оно низкое. Идем на более высокий спот и пробуем. Пришли, в общем, на спот. Здесь можно, в принципе, Конг вот здесь вот не поделать, а ему реверс. Вообще, как? Оно как терн выглядит, по сути. Только там больше с больше динамика. как делать этот суть в том что ты летишь а? суть в том что ты летишь горизонтально мне, мне самому тоже, тоже надо оттачивать риверс потому что я его очень давно не делал Турники есть? А -а -а, Где-то были, а где -то... А, вон там есть. Свершил ошибку, надо размяться бы. На обычных турниках. раз достаточно кто-то я вообще что-то уже не немного потратил попробуй тоже подтянуться а где? я пять раз все сделал что так мало не знаю что вообще сам удивился Сейчас, чуть -чуть не до конца я до конца вот не дало. а, а тебя вообще как я сказать? тоже больше не могу еще и как ты рубками пока что вот это наш спорт и я хочу залезть на вот эту вот стену я не знаю как это будет происходить Я назад отскакиваю, реально. А, вот, потому что здесь склон. Потому что здесь вот такая вот штука, которая меня каким-то образом, я не знаю, я вот от, отсюда отталкиваюсь, потом сюда, и у меня лечу не вверх, а немного назад. Теперь думает он, как будет слезать и... Ладно, вот на самом деле стена. вот реально, пока недоступны вообще. Но здесь ровно. Просто хотел подтестить длину и высоту всего этого. Гади, кстати, отсюда можно залезть. Ты сразу упадешь. Куда я упаду? Вниз куда упадешь. Зачем? Ты зацепишься как? Руками? А эта штука, она не скользит руками. Вниз. Нет, ну контент спросится, так что давай. Куда? Туда. туда? Давай туда, я. Здесь ниже. Вы бы сейчас видели, он погнул его полностью. Нога туда вниз не упала. Я чуть туда вниз не упал, когда там так сделал. Как-то вот так вот такая вот обстановка. Но мы пришли сюда. Не за тем, чтобы залазить куда-то и ходить, поэтому двигаемся дальше. Нашли еще один спотик, вот в чем подвох. надо было сразу на таких длинных делать, потому что когда мы на коротких делаем, мы сразу ставим руки, потом ноги отпускаем. Я приблизился к своей цели, хоть какой-то конг, что-то похожее, кто тоже хочет научиться делать конг, делайте Акуроси Манки комбинацию, то есть по сути Акуроси Манки можно делать вот на таких коротких штуках и получаться будет что-то типа такого. А когда вот большие, то вы хоть сколько-то летите, и вы уже понимаете вот это чувство, то есть вы уже понимаете, какая должна быть нагрузка на руки, то есть. А, а, Да-да-да, чтобы она не вся выливалась. Ну меня Куда ты так? Я хочу сейчас намочить. А, типа, знаешь, тик-так новый элемент придумал. Когда ты... Сначала делаешь тик-так. Кстати, есть о курсе лэйзи. Помню даже в каком-то видосе зуфы. Там, короче, у запрыгивали. Какая-то вот такая вот штука была. Только она была наклонная вот такая вот. Они от нее запрыгивали вот так вот, одной ногой. Сюда вот лейзи делали из, из, из полета прям. Вот здесь что-то типа такое, только от стены и как бы не вперед это делается. А если разворачиваться в этой ситуации? Вот примерно так надо делать разворот. Смотри, а теперь обратно отсюда в на курсе Че Попробуй сделать, смотри, вот сюда, мимо. Не я сделаю. уверен, что я не долетаю. Просто проверяемся к э, манке а Курсе. Можешь, я залетаю. Падать не хочется все-таки. Камеру резко на 180 градусов. Поверни. Привет, пацаны. Начинать надо с малого, я хочу научиться делать манки о а курсе, поэтому делаю следующее. Не, реально. Да и нет, ты и промазал. Я прыгаю, да, чтобы, типа, уверенно. Я могу. Я зато вот так могу, понял? Давай. Цель достигнута, вот это офигенное чувство. все таки место, на котором мы делали тик-так с рукой, попробую сделать, точнее, я уже попробовал сделать тик-так без руки. Нет, это реально. Здесь я раньше не мог делать манги о курсе. А что не мог? Это вообще не есть. я. только сейчас понял. Вот так вот. Не понимаешь потом, после всего, после всей кульминации, чего ты боялся, собственно. <как> То есть, типа, боялся того, чего не надо бояться ранен у нас сегодня устаю по такого после урана устаешь вообще потому что вверх максимально продуктивная серия я сделал уран вот на вот эту вот высоту которую я отмерил немножко неудачный сегодня трение у него но бывает бывает Короче, в каждой серии я теперь обязан как-то прогрессировать. То есть сегодня что я сделал? Хоть как-то чуть-чуть приблизился к Конгу, сделал манки о курсе, так А, тик-так я сделал. И думаю, пора заканчивать. Пишите еще раз, как вам вот такой формат. Вот прям серьезное мнение нужно. Конечно же, я не буду, опять же, уводить канал вот в эту сторону. Будет все, я надеюсь. Поэтому подписывайся на него, переходи на Инстаграм, тоже подписывайся. Там публикую сторис, какие-то посты, может, иногда. Всем пока. Я попробую еще раз сделать тик-так.